Я Ларина здравствуйте. Сегодняшняя тема «Кнопка счастья». Задайте себе один очень любопытный вопрос в целях эксперимента. Если бы у вас была кнопка счастья, вы бы на нее нажимали? Или бы вы жили обычной своей жизнью, не пользуясь ей никогда? То есть, если у вас есть кнопка счастья, вы, находясь в подальном состоянии, состоянии апатии никого психического расстройства никаких психологических проблем никаких житейских бытовых и так далее всевозможных неприятностей тогда когда вы потеряли веру в себя в людей в жизнь тогда когда вы просто убиты или горем либо неприятность тогда когда вы чувствуете что вы несчастны вы бы на не нажимали либо вы бы боролись тот человек который нажал бы на эту кнопку, Считает, что он устал, что он выдохся, что у него нет больше сил, нет желания двигаться вперед. Он не знает о том, что быть счастливым – это нужно себя убеждать. Для этого нужно двигаться, для этого нужно что-то делать, решать вопросы, ставить цели, рисовать планы. Этому человеку невдомек, что жизнь прекрасна тем, что ты борешься, что ты двигаешься и наслаждаешься. Этот человек бы просто нажал кнопку, и в этот момент он получил бы все. Счастье, удовольствие, полный кайф, жизнь полную чашу. Когда что-то бы стало расстаиваться, когда что-то стало бы уходить из подруг, он бы нажал вновь на эту кнопку и восполнил бы то, что только что ушло. То есть эта кнопка некого кайфа, наркотика, искусственно созданный, вы бы просто получали, Механически, неким колдовским образом, то, о чем мечтали, не добиваясь этого, не страдая. Просто легкий путь. Вы уверены, что вы нажимали бы на эту кнопку? Если да, то очень жаль, что вы так считаете. Естественно, это выдумка, естественно, такой кнопки в жизни нет это не будет. Но сам факт того, что вы согласны иметь эту кнопку и с удовольствием бы на нее нажимали, как подопытная крыса, значит вы слав духом, значит вы еще не проснулись духовно, Значит, вы не поняли вкус и смысл жизни. Тот человек, которому кнопка не нужна, он понимает, что нужно все добиваться самому. Что жизнь сложна и прекрасна одновременно, она пугающая, чудовищна и идеальна, она многогранна. Вы получаете свою жизнь в виде алмаза, который вам нужна. Огранить. Вы должны быть неким огранчиком для того, чтобы идеально вывести все грани, и ваш алмаз превратился в бриллиант, в жизненный, красивый, счастливый бриллиант. Вы, кузнец своей судьбы. Если вы имеете кнопку счастья, то вы слабы, то вы бесперспективны. Так жизнь долго продолжаться не может. Этот наркотик вас убьет. Если эта кнопка сломается, если этот наркотик закончится, вы умрете, духовно и физически. Вы будете им поскольку вы привыкли получать все и сразу, ничего при этом не делая. Человек, который не желает на эту кнопку нажимать и вообще отметает любую возможность получения счастья, за чей-то счет каким-то волшебно-голдовским образом добьется многого. Это люди сильные, понимающие, что все в жизни просто так не дается. Нужно работать, нужно действовать, нужно думать. Нужно обязательно тянуться вперед и вверх. Нужно идти. Эти, эти люди добиваются всего, если верят в себя. Верят в людей, верят в жизнь. Не останавливаются, не устают и не жалуются. Забудьте про кнопку. Забудьте про кайф. Засучите рукава. и Приготовьтесь к работе. Убедите себя, что вы счастлив. Убедите себя в том, что жить нужно при любых обстоятельствах, независимо, кто вокруг рождается или умирает. Вы живы, и это шанс. Продолжайте жить. Не ждите чуда. Чудите сами. Просто берите быка за рога. Работайте, творите, наслаждайтесь жизнью. Удивляйтесь, заставляйте двигаться других и видите людей за свободу. Это самое главное. Никогда не падать духом, не опускать руки и верить. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.